Давай давай давай, давай, фото, давай, сука. Ну, чуть-чуть осталось. ну! Все скользко нахуй. Стой, стой, стой, стой. Бля, спайдер мышц ебать. с поезд. ес. Мышей не возим. Животными нельзя. Да я тоже поснимаю больца. Через телефон. Я поснимаю. Да не пролезешь нахуй, она там спрячется. Мне кажется, она развернется сейчас и... он. Не, она сейчас на нервах. Нет, она видишь, уголок нашла у кровной, блядь. Да, по-моему, вообще бы чё. Вон, на игре, наверное, прям ебал. Что за хуйня, блядь. Куда ты, сука, полезла, падла? Оп, смотрит. О, паука выебала. Еда, еда. Да, да, да, смотри, она жрет нахуй. Блядь. Паука прям. Красавица, Коль быстрее потом раздовод, знаешь. Хуже. Раздовывал. Все, заныкалось, падла, блядь. Вс, у вас. Вс, конечно. Она уж низ башка мне Ладно, все, все, ты спит.